Говорящие офицеры и генералы, уважаемые ветераны, дорогие друзья, рад приветствовать вас сегодня в Кремле на этом торжественном вечере. Поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел с Днем Милиции. Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям, окопленным в за более чем двухвековую славную историю Министерства внутренних дел. Именно вам доверено оберегать жизнь и покой людей, интересы государства, бороться с нарушениями закона и порядка. Это трудная, ответственная и очень почетная миссия. И мы по праву гордимся настоящими профессионалами, которые достойно выполняют свой долг. Гордимся всеми, кто рискуя жизнью побеждает в схватке с преступниками, бережет честь мундира, является образцом личной порядочности и принципиальности. Такие сотрудники в министерстве всегда составляли подавляющее большинство. И сегодня они костяк и надежная опора органов внутренних дел Российской Федерации. Дорогие друзья, перед вами стоит целый ряд масштабных, очень сложных задач. Это обеспечение общественной безопасности и противодействие терроризму. Это защита экономики от криминального давления и борьба с коррупцией. Успех здесь прямо зависит от четкости и слаженности ваших действий. От умения принимать выделенные решения и грамотно анализировать ситуацию. Вы трудитесь прежде всего для людей. И убежден, хорошо понимаете, что в вашей работе не должно быть места небрежности, некомпетентности, равнодушия. Ведь профессиональные ошибки милиционера оборачиваются бедой, горем, сломанными судьбами людей. Самая объективная оценка для органов внутренних дел это доверие граждан. Доверие. И к министерству в целом, и к каждому конкретному сотруднику. Таким доверием нужно дорожить и ежедневно его укреплять. Граждане страны должны быть уверены, что они всегда найдут у вас помощь и поддержку. Что их права, законные интересы будут надежно защищены всей мощью государства, силой и властью, которая дана вам, народам. Я еще раз от души поздравляю вас с праздником. Особо приветствую ветеранов, делами и поступками которых гордится российская милиция. Благодарю всех сотрудников Министерства внутренних дел и личный состав внутренних войск за службу России. Желаю вам и вашим близким всего самого-самого доброго. С праздником вас!